Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в Боге. Если ты видишь брата своего в нужде, имея достаток в этом мире, твоя рука по силам помочь ему, но ты затворяешь от него сердце свое, то как в тебе пребывает любовь Божья? Если ты ненавидишь брата своего, то ты человека-убийца. А как мы знаем, ни один человека-убийца жизни вечной не наследует. Если ты видишь брата, который согрешает грехом к смерти, который на опасном и на широком пути в ад, но ты затворяешь от него сердце свое, ты говоришь это не мое дело Бог сам с ним разберется то ты человека убийца как пребывает в тебе любовь Божья в любви нет страха ты не можешь все скидывать на страх что ты боишься что ты нарушишь заповедь не суди не судим будешь поэтому я не скажу ему в любви нет страха кто боится, тот не совершен в любви. Ты не должен бояться говорить людям правду. Не будь человека убийцей, но люби своих братьев и сестер. Говори им истину. Как еще мы можем узнать, что мы любим детей Божьих? Это когда мы любим Бога и соблюдаем заповеди Его записанные в Евангелиях от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна. И заповеди его не тяжки, не тяжкие. Служите друг другу любовью, любите друг друга. Не затворяйте своих сердец от людей, которые в нужде. И когда ваша рука по силам помочь им, никогда не злитесь на людей. Не проявляйте к ним ненависть, злобу, потому что в таком случае вы становитесь человека-убийцей, что не угодно Господу. Это не есть любовь. Любите друг друга, как и Христос возлюбил всех нас. Да благословит вас Господь наш Иисус.